Может, в этом году показал геймплей своей новой игры, действие которой будет разворачиваться во вселенной Майнкрафт. Этот проект можно назвать смелым шагом данной компании, ведь любые ответвления от оригинальной игры принялись натяжкой. Что это за игра и когда она выйдет, вы узнаете в основной части ролика. Рад с вами Роланд. Как говорит Моджинг первая отдельная игра, которая разработана в и действия которой происходят во вселенной Майнкрафт со времен, собственно, Майнкрафт. На данный момент об игре Minecraft Dungeons известны немногие аспекты, но уже из них можно сложить полную картину выходящей игры. Игра будет в жанре Action RPG и Dungeon Crawler. Те, кто играл в патче в Excel или Diablo, поймут. В игре будет отсутствовать привычная игрока Майнкрафта, система крафта, а также строительство и майнинга. То есть все необходимые вещи вы будете поднимать после убийства мобов и находить в сундуках, которые расположены в разных уголках подземелий. В игре не будет овутбоксов, микротранзакций и экономии времени. Можен пообещал, что все ваше снаряжение будет получено в игре. Вы найдете добычу в сундуках или на упавших врагах. Также будете покупать снаряжение, используя изумруды, которые вы подбираете во время миссий. Окружение относительно интерактивно. Персонажи могут швырять связки динамитов, монстров. Снаряды взаимодействуют со стрелами. Освещение настроено неплохо. А убийство мов не превращается в утомительную рутину. Уровни расположения мобов будут процедурно генерироваться однако в игре есть история Пусть и легкая на ощупь, но все-таки некоторые кусочки будут сделаны вручную. Команда разработчиков рассматривает возможность делиться сидами со своими друзьями. Те, кто не знает, сиды это семена мира или ключи мира. В игре будет присутствовать локальный и сетевой режим игры до 4 человек. Во время сетевой игры будет так называемый дроп in дроп out позволяющий игрокам подключаться и отключаться без прекращения игровой сессии. В игре друзья могут делиться своими вещами и подымать, если... Вы сдохли. В Minecraft Dungeon будет доступны 20 артефактов и по 20 единиц оружия ближнего и дальнего боя. Можно будет персонализировать своего персонажа, как вам угодно, и играть с ближним или дальним оружием. Также выбирать тяжелую и легкую броню. Вероятнее всего скорость будет зависеть от типа брони. Боевая система не сильно будет различаться с другими играми этого жанра. В игре будет присутствовать чары для оружия, которые позволяют наносить сокрушительные специальные атаки. Чарами тут являются рандомизированные бонусы, прикрепленные к предметам. Чтобы активировать бонусы или сделать их более мощными, необходимо вложить очки опыта, чтобы его прокачать. Нельзя сказать, что игра довольно простая. Герой зачастую получает очень хороший урон от мобов, да и само количество врагов довольно впечатляющее. В игре будут присутствовать обычные мобы из Майнкрафта, такие как Крипер, Паук, Скелет, Зомби и Эндерман, который стал более могущественнее, чем в оригинальной игре. Помимо телепортации он дает баф на слепоту, то есть у вас уменьшается видимая территория и соответственно затрудняет борьбу с другими мобами. Также присутствует Некромант который будет поднимать из земли полчища мобов и призраков которые будут поджигать под вами землю в конце некоторых уровней вас будет ожидать мини босс нет точно ответа на что они будут похожи может это будут боссы из майнкрафт или боссы специально созданы для этой игры в конце игры нужно победить злого арчер и лоджер который похищает жителей и обычно приносит кучу неприятностей у каждого уровня будет своя цель где-то нужно будет убить мини босса а где-то спасти персонажа в подземельях будет присутствовать различные головоломки но мне кажется, что они будут слишком простыми и будут связаны именно на том, что нужно будет убить кучу зомбаков или прочей нечисти. Монжен говорит, что история будет легкой и основное внимание уделяет собою и развитию персонажей. У вас есть цепочка целей, которые вы хотите достичь. Но у вас нет большого повествования, через которое вы проходите, сказал в интервью IGN Дэвид Низхаген из Моджанг. Но тоже будет после прохождения истории. Пройдя один из режимов истории, откроются дополнительные уровни сложности. Вы сможете пройти те же самые уровни, но игра будет учитывать ваш имеющийся лут и генерировать подходящих по уровню врагов. Но на самом деле пока не очень понятно, зачем это нужно и повлияет ли это на другие режимы истории. Немного дополнительных сведений. Ожидается кроссплей между Xbox и ПК, поддержка с другими платформами, пока неизвестно команда разработчиков думают над возможностью поддержки многопользовательских модов ну и напоследок игра выйдет примерно весной 2020 года она будет стоить около 20 долларов но при оплате в 30 долларов можно получить базовую игру и сезонный пропуск на две части DLC как по мне это завышенная цена за игру в жанре RPG но все-таки когда игра выйдет я ее обязательно постримлю по завершению могу сказать что игра выполнена в интересном стиле и с добротной графикой ее вполне можно назвать не самой худшей игрой жанра Action RPG. Но до хорошей игры этого недостаточно. Моджанг нужно выкатить новых плюшек и редактор карт, иначе игру ждет недолгий успех, а позже и вовсе крах. У меня к вам такой вопрос: какой контент вы хотели бы видеть на моем канале? Мне очень важен ваш отклик. Также хочу поблагодарить за 400 подписчиков. Мне очень приятно знать, что мои видосы кому-то интересны. Также я буду благодарен за подписку и лайк. Кстати, у меня появилась группа во Вконтакте. Там будет оповещение о стримах и видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного всем времяпрепровождения. И пока.